Друзья, всем привет! С вами Morgan Торбианс, и сегодня я решил записать вам небольшое видео. К сожалению, я не могу сейчас выйти в стрим, так как у меня плохой интернет. Нахожусь в Хорватии, отдыхаю на море. Надеюсь, вам видно вид на море. И сегодня мы с вами поговорим о том, что происходит на рынке криптовалют. Проведем его в формате фактически стрима. Постараюсь это сделать очень быстро. Извините за качество звука. К сожалению, я свой микрофон... Взял, но не смог подключить, поэтому будем через микрофон ноутбука говорить сегодня о криптовалюте. И перед тем, как мы начнем, я хотел бы вам порекомендовать подписаться на мой канал, поставить колокольчик, подписаться на мой чат, а также зарегистрироваться на бирже Binance, торговать на бирже Binance, потому что на Бинансе самые низкие комиссии. И по моей ссылочке вы получите скидку от меня 25%. процентов. И скидку от Binance фактически 20%, если вы будете торговать через токен BNB. Вернее наоборот, от меня 20, от Binance 25. Итого 45% это очень большая скидка и обязательно торгуйте со скидкой. Потому что сегодня у нас вот-вот начнется сезон альткоинов и в это время нужно очень круто зарабатывать. Ну, а сегодня все очень круто. Я вам говорил о том, что я жду роста биткоина еще с 32 тысяч. Я писал об этом в чате, писал в своем канале, писал в своем платном канале. Я открыл свой платный канал. И давайте посмотрим вообще, что происходит с моим портфелем. У меня есть публичный портфель, я его веду. Достаточно недавно на этом портфеле уже было 24 тысячи долларов. На пике было 75 тысяч долларов. Я уже... Фактически выводил половину все свои крипты продавал. Часть крипты я оставил у себя для того, чтобы попытаться словить второй хайп, второй рост. И я думаю, что у нас впереди значительный рост, значительный хайп, и предполагаю о том, что мы увидим гораздо более серьезный аль сезон, чем он был у нас ранее. Поэтому сейчас в моем портфеле следующие монетки Xrp, Polkadot, Карура, Нир, Вакс. Космос, Чайнакс, Тока Крипта, Алиса Чия Трайп Секрет. Да, это вот несколько интересных проектов. Фактически, все эти проекты достаточно серьезные, многие из них фундаментальные, и я жду дальнейший рост от этих монет. Давайте посмотрим, что у нас сегодня с индексом страха. Индекс страха у нас находится на отметке 70. Жадность, и я предполагаю, что скоро у нас будет чрезвычайная жадность. Мы проходили несколько отметок, когда у нас было все в ужасном состоянии, был чрезвычайный страх. Потом у нас был страх, потом нейтрально, жадность нейтральная страх. И сейчас у нас уже несколько дней жадность. А это значит о том, что многие пытаются вскочить в поезд, и естественно. Некоторые монетки уже существенно выросли с того момента, когда я говорил о том, что необходимо быть как минимум на 70% уже в позиции. Сегодня у нас нет аль-сезона, индекс показывает 12 и ничего страшного. Мне кажется о том, что у меня достаточно правильный портфель. В этом портфеле монетки, которые у меня есть, достаточно серьезно выросли уже по отношению к биткоину, а еще не начался аль сезон, Поэтому, что я ожидаю по своему портфелю? Я ожидаю о том, что значительно еще вырастет корура, возможно, через какие-то проторговки. Там, возможно, это не самая лучшая цена сегодня, потому что я покупал по 4 доллара. Но, тем не менее, я думаю, что корура должна где-то стоить... Ну минимум 20 долларов Я жду в районе 40 долларов Есть у меня НИР, жду по НИРу как минимум 2 экса по ВАКСу жду В перспективе Цену около доллара Космос сейчас находится По очень хорошей цене 14 долларов 19 центов И я думаю о том, что мы увидим перехая по космосу Только крипто Алиса. Алиса Классная игра, посмотрите мои предыдущие стримы большие перспективы, я выиграл сегодня землю, покажу вам и я думаю о том, что капитализация 1 миллиард долларов по этой игре будет с вероятностью 99% Чья крутая монетка, претендует название зеленого биткоина она просела очень сильно и мне удалось ее покупать в большом количестве, практически на самом-самом дне, жду от нее минимум где-то x 4-5 этом сезоне. Трайп, которые залистили на Coinbase, я думаю о том, что как бы, минимальная цена в этом сезоне это 2 доллара, потому что это цена ICO. Ну, я жду еще дополнительные X. И давайте посмотрим, что у нас дальше. Значит, я участвовал в Skywardia, я писал об этом в своем чате, если сейчас заклеймить эти... Вернее, не заклеймить, а сжечь эти скайварды, то мы увидим о том, что я получу фактически свои Ниры без потерь каких-либо. Я говорил о том, что это очень удачное IDO, в котором нужно обязательно участвовать. Ну и кроме теперь Нира у меня есть возможность получить еще куча различных монеток, которые постоянно появляются в этом списке. Кстати, будет скоро опять старт нового листинга, то есть будет продаваться опять этот Skyward. В этот раз это будет где-то около 15% от эмиссии. И через 19 дней вы можете тоже попытать свое счастье получить монетки. Сегодня, даже, наверное, вчера вечером я стал в лонг по атому. По атому формируется очень хорошая ситуация. Несмотря на то, что у меня сейчас просадки на 18% мой депозит. 15 тысяч долларов. Я думаю о том, что риски стоят того и я взял плечо 3x хотя в принципе позиция у меня по ликвидации гораздо меньше и я жду движения по атому в район 20, где-то 21 доллара наблюдаю за монетками корура, да, я тоже купил коруру в портфель по 4, по 4 доллара, сейчас также мне кажется будет развиваться весь сектор игр и авигочинает в этом плане достаточно неплохо смотрится. Монета не сильно выросла. К сожалению, у меня сейчас пока не подгружается интернет, и вернее, он очень плохо. Давайте посмотрим. Доллар 86. На дне она стоила 50 центов. Не так уж сильно она выросла даже в период, когда у нас был аль сезон. И мне кажется, эту тему авигочера раскачарит очень, очень сильно я приобрел монетку гала несмотря на то что она дала 10 иксов даже не 100 иксов самого-самого старта почему потому что в монетку гала проинвестировал binance и гала вышла на Binance морчинне вы можете как бы почитать новости как бы запомнить эту ссылочку также было написано о том что фактически Binance Smart Chain проинвестировал в Букалу порядка 100 миллионов долларов через акселератор. И мне кажется о том, что благодаря таким серьезным инвестициям Гала займет очень серьезную нишу. И мне кажется, это будет еще покруче, чем Алиса. Я зарегистрировался в этом проекте, тоже посмотрел, потестил игры. Посмотрел, кто подписан на Twitter Галы, подписан на Комьюнити. Community тоже как-то они будут партнериться, видно с Flair, Flair фактически будет реализовывать смарт-контракты на блокчейне, на блокчейне Ripple, и также за проектом Halo Games наблюдает Бен Мауру, вы знаете, да, это известный парень, который рисовал летит вертолет, который рисовал различные различных героев для Марвела. Бен Маура имеет 26 тысяч подписчиков. Вот у меня последний раз был на блокчейне Flow вот такой дроп. Можно было купить за деньги. Я тоже покупал и там какой-то плюс получил. Значит, ну и наблюдаю еще за двумя монетками Gitcoin и монетка IrisNet. Почитайте, два интересных проекта. Мне кажется, тоже имеют право на такой серьезный хайп в этом аль-сезоне. И что же мы посмотрим, у нас сейчас происходит по биткоину. Биткоин у нас протестировал 46 700. Находится он сейчас в восходящем тренде, в локальном тренде. Мы пробили глобальную трендовую, которая у нас тянется еще с марта месяца. С марта месяца 2020 года вышли за нее сейчас опять вернулись и тестируем вот эту нисходящую трендовую есть все шансы что мы оттолкнемся от 43 700 и полетим на 48 49 тысяч долларов с возможной потом дальнейшей коррекцией либо отсюда мы скорректируемся более более глубже может быть до 41 тысячи долларов вообще я в перспективе жду коррекцию где-то на 36 тысяч долларов где-то вот в район даже 35 да, 35 700 наверное последнюю коррекцию перед тем как мы пойдем выше это не обязательно условие но тем не менее шансы на это есть вообще я настроен побычи я настроен на то что мы будем тестировать атх никто не верил о том что мы отсюда начнем существенно расти в своих подкастах утренних я ребятам рассказывал о том что я жду рост и естественно все, кто со мной здесь покупал достаточно неплохо уже заработали. Многие спрашивают, пора, пора фиксировать прибыль или нет. Мы еще не находимся по RCI в зоне, когда, мне кажется, нужно продавать. И если мы увидим о том, что RCI зайдет вот в эту зону продаж, то, скорее всего, я буду говорить о том, что я какую-то часть фиксирую. Фиксирую своей прибыли. Ну и поговорим о сетапе стапе по атому атом нарисовал фактически голову и плечи я рисовал ребятам показывал у нас раз два три если мы прочерчим на какую величину должен быть рост для этого мы перейдем на простой график то мы увидим о том что движение которое я жду по атому должно быть в диапазон около 20-21 доллара и у нас есть как бы несколько положительных вещей, почему я стал в лом по атому. Во-первых, такая большая, такая серьезная дивергенция, которая еще не отработала а падение. Во-вторых, голова и плечи. В-третьих, мы находимся выше восходящего тренда. Давайте мы сейчас перейдем на архивский график. Вот у нас есть тренд локальный, тренд глобальный. Мы находимся выше этих двух трендов. Мы вышли из нисходящего канала и, возможно, протестируем его снизу, в том числе и эту трендовую. И, фактически, если посмотреть за всю историю, как мы топтались, у нас были вот такие вот каналы. Раз, два, три, четыре. В этом канале мы топтались здесь 150 дней, в этом 135, в этом 92. И, как видите, идет на убыль количество дней. Мне кажется то, что 85 дней вполне достаточно для того, чтобы сделать импульсное движение в район 21 доллара. На 21 долларе я закрою лонги, 20-21 доллар, где-то так. Ну и буду дальше смотреть, как будет развиваться. И у нас RCI пока еще не находится на своих пиковых значениях. Поэтому я принял решение о том, что рискну и попробую зайду с плечом. Расскажу, как там получилось, не получилось. Ну идея, мне кажется, неплохая. Стоп у меня находится на 8.64 по другим монетам мы видели о том что практически мы вышли из клина по всем монетам показали существенный рост Дот показал рост 21 доллар я жду где-то в район 29 30 долларов мы будем скорее всего тестировать вот эту нисходящую трендовую по xrp мы увидели уже импульс в районе 1 доллара возможная коррекция до до трендовая это где-то там 75 центов 80 и я жду доллар 22 В ближайшее время у нас есть это трендовая, мы должны ее протестировать, по крайней мере снизу очень сильный уровень, будет тяжело пройти доллар 31 цент кажется 30 да? доллар 31, почему? потому что здесь несколько у нас есть трендовых Раз трендовая, два трендовая пересечение, сильный уровень. Поэтому я думаю, что вот здесь должны быть достаточно сильные объемы, чтобы мы улетели на доллар 69. Если рынок будет позволять, мы именно так и сделаем. Если нет, то скорее всего отвергнемся и а, пойдем на какую-то коррекцию на доллар а, 0,7. Вообще по а, Xrp глобально я жду перехай а, прошлого года и я жду цену больше трех с половиной долларов. Больше, чем было в 2017 году. А, по баксу у нас ситуация такая, что мы находимся тоже а, в глобальном восходящем тренде, а, в локальном восходящем тренде, пока мы не пробили вниз. И даже вышли из этого нисходящего канала, опять вернулись. А, в общем, картина неплохая. В ближайшее время жду 22 цента, несмотря на то, что мы можем немножко тут сходить на коррекцию. 22 цента и жду пробой и перехай а, по... Ваксу. Я, как и говорил, я считаю о том, что в этом аль сезоне, который надвигается, сейчас пока мы еще далеки от аль сезона, но он может очень быстро наступить. И, и мне кажется, это будет супер -аль сезон, э, который запомнится на очень-очень-очень долго. И в этом супер альсизоне я жду вакс в районе э, 1 доллара. От текущих это фактически почти 5 э, иксов. Э, не стоит прямо это ждать за неделю, но в долгосрок можно подождать и хотел вам подсказать еще одну фишку, на которую можно очень круто заработать, я собираюсь прогнать какое-то количество денег через оптимистик оптимистик плохо грузится, это layer 2 настройка над эфиром, вы загоняете в эту настройку какое-то количество эфиров, проводите транзакции может быть даже лучше всего сделать какие-то пулы, потом выгоняете оттуда деньги опять на кошелек ну эфиры, да, те же Нужно ждать где-то около 7 дней. И после того, как вы это все сделаете, конечно, на 7 дней ваши деньги подвиснут. И через какое-то время, я думаю, что будет раздача токенов, как было это по Uniswap и как это было по OneInch, все тем ребятам, которые пользовались этим расширением. Инструкцию не буду записывать, потому что нет возможности, плохо грузится интернет. Я думаю, что вы это можете посмотреть в интернете но я бы советовал бы вам советовал бы вам попробовать всю эту фишку Ну, для тех ребят которые еще не подписаны на мой бесплатный чат для тех ребят у которые не подписались на платный чат присоединяйтесь жду вас на своем канале и буду рад если вы придете и начнете получать какую-то информацию обмениться с нами какими-то новостями в общем-то, заживете полноценной жизнью криптана. Если вы еще не в криптовалюте, я вам советую обязательно в это направление окунуться, потому что в этом направлении можно очень круто зарабатывать. Вот и все, ребята. С вами был Morgan Торбианс, И всем пока-пока. Оставайтесь на связи.